Всем привет! Если вы не можете приучить ребенка постоянно мыть руки с мылом, то просто покажите ему это видео. Во время глубоководного погружения ученым удалось обнаружить совершенно новую разновидность кальмаров с длинным хвостом, который блестит в подводном свете. Если ты думаешь, что летом в твоем районе слишком много комаров, то ты просто не знаешь значения слова «много». Oh, blackout the sun, here we come. <laughs> Вот почему не стоит злить водителя экскаватора. Никакая БМВ не сравнится с посадкой этого парня. Жаль что я не увидел этого видео раньше перед тем как придумывал себе подпись. Доминик Торетто точно бы одобрил тюнинг этого автобуса.